Друзья, всех приветствую. Короткий ролик решил записать. Ребят, очень многие меня спрашивают, почему я молчу по поводу ситуации с Навальным. Я считаю, что это абсолютно шляпа вброс для того, чтобы отвлечь ваше внимание от реальной ситуации, которая у нас разворачивается сейчас. Естественно, у них работают психологи, естественно, у них работают маркетологи, социологи. И они определили, какие именно темы могут вас заинтересовать. Все, что ниже пояса. Это трусы. Ну, вот решили трусы. Классно, и погнали. Давай раскручивать эту историю. И сопутствующие утки к этому. Но вы неужели сами не видите, что вся эта история шита белыми нитками и создана как информационный вирусный вброс? Естественно, Навальный человек системы. Где-то в марте месяца мне попалась информация в сети о том, что в 2021 году в России совершилась революция и президентом избран Навальный. Информация была подана, как уже свершившийся факт, были какие-то там фоторепортажи и тому подобное. Решили проверить и задать вопрос у Алисы, кто реально будет президентом в 2021 году. Сейчас покажу, что она нам отвечает на это. Президент России 2021 года. Россия. Избрание Алексея Навального президентом России во втором туре. Выборы президента Российской Федерации состоялись 21 и 30 ноября 2021 года. Первый тур прошел одновременно с президентскими и местными выборами спустя двух месяцев после Российской Революции. А какое сегодня число и год? Сегодня в Чехове пятница, 10 апреля 2020 года. Так что, друзья, у нас уже новый президент. За, За нас все решили. За нас все решили. Всем хорошего дня. То есть, так или иначе, такой план имеется. И Навальный, как рядовая структурная единица, им очень нужна. В этом театре каждый выполняет свою роль. Есть Крикун, Бондаренко, многие смотрят, верят. Есть различные партии, неважно какие, но все они часть системы. Любая партия, КПРФ, ЛДПР, это часть системы. Есть такой Навальный, который нужен в случае необходимости, как такой перехватчик. Понятно, что проект Путин уже потерпел поражение, но имеется э, имущество, наше с вами, имущество, земля, средства производства, ресурсы, и они не могут потерять контроль над нашим общенародным имуществом. Поэтому необходимо создать вот такую персону, которая якобы под видом борьбы с этой системой вовремя перехватит управление и, соответственно, будет распоряжаться нашими активами. Навальный – часть системы. И он будет отрабатывать этот сценарий до того момента, пока ему не скажут «Шах, хватит!». Надо понимать, что если бы хотели убрать Навального, то это случилось бы очень тихо. Он умер бы точно так же, как Кирилл Толмацкий от приступа непонятной болезни. Сказали бы, что остановилось сердце, и никто бы ничего не определил. Этот громкий, крикливый, наигранный спектакль нужен для того, чтобы большую часть людей отвлечь вот, вот на этот мусор информационный, на эти утки. Друзья, основная наша задача сейчас – отслеживать настоящую информацию и продолжать формировать народные советы. Потому что пока нет народных советов, соответственно, нет хозяина на этой земле. Соответственно, за нас будут все решать, будут распоряжаться те коммерческие структуры, которые поставлены тут распоряжаться. Основная задача Народного Совета – это заявить права народа на свою землю. Друзья, давайте не будем поддаваться на все эти уловки, на эти утки. И будем самостоятельно думать и действовать тоже будем самостоятельно. Потому что все в наших руках и зависит только от нас и нашей активности остаюсь на связи, подписывайтесь на канал несмотря ни на что, будем стараться развивать его, и также подписывайтесь на инстаграм, я оставлю ссылки под этим роликом, на все ресурсы которые у меня имеются, пока